Приветствую зрители, с вами я, Даник Саплей. Сегодня я расскажу вам о шесть датапаках, добавляющих генерацию за 118. Данные датапаки могут подойти как для слабых, так и для очень мощных компьютеров. На каждый датапак есть ссылка в описании. Начинаем. В первой новой очереди датапак – Biom Dependent Cave Generation. Данный датапак добавляет новую генерацию пещер. В каждом биоме пещеры будут отыщаться друг от друга. Пещеры в темном лесу будут иметь деревья у себя, пещеры под океанами будут иметь блоки призмарина и так далее. Также добавляется генерация пещерных биомов, пышных и сталкситовых пещер. Этот датапак зайдет немногим, но в целом он неплох. Следующий датапак – Cave Spansion. Данный датапак добавляет лишь генерацию пещерных биомов, а также изменяет генерацию гор. Пышные пещеры будут генерироваться под биомом равнин, а сталксидовые под биомом пустынь. Однако я бы не сильно рекомендовал этот датапак, ибо иногда бывают баги, например на поверхности могут появляться части пышных пещер. Но в целом датапак тоже неплох. Третий по счету датапак Deeper World and Expanded Build Height. Данный датапак очень влияет на производительность, ведь он увеличит размеры мира, еще на 64 блока вниз и до 512 блоков вверх. Крайне не рекомендую для слабых устройств. Однако для мощных он будет неплохим, ведь добавляет также генерацию биомов пещеры. Также данный датапак делает реки глубже и шире, добавляет генерацию деревень в других биомах, таких как джунгли, и изменяет генерацию овнпасов разбойников. Пожалуй, это все, что можно сказать об этом датапаке. Еще один датапак на очереди – Кейсинг Cliff Симулятор. Данный датапак не изменяет 19 пещер, а лишь добавляет официальные пещерные биомы. Благодаря этому датапак очень хорошо работает на слабых устройствах. Если у вас слабый компьютер, а увидеть пещерные биомы очень хочется, смело используйте его. Пятый датапак Case and List Preview, пожалуй и лучший из имеющихся датапаков, он меняет генерацию пещер, при этом новые пещерные биомы в ней занимают большую часть. Также этот датапак добавляет генерацию скаук сенсоров они иногда будут встречаться ниже нулевой высоты, в общем, это лучший датапак на пещере, ведь он максимально отражает то, что хотели добавить разработчики в 1.18. Последний датапак на очереди, Keith Cliff's Expansion Pack, он мало отличается от предыдущего, разве что биомы будут встречаться немного реже, а генерации скалк-сенсоров ниже нулевой высоты не будет. Что же, на этом наш обзор заканчивается. Пожалуйста поставить лайк и подписаться на канал. Я очень старался над этим видео. Все ссылки на датпаки будут в описании. Спасибо за просмотр.